Друзья, сегодня мы с вами познакомимся со скальными коллекциями. В ассортименте White Hills на сегодня более 10 коллекций декоративного камня скальных пород. Они все отличны друг от друга толщиной, фактурой и имитацией горных массивов. Скальные коллекции э, на сегодняшний день э, очень востребованы и ни в чем не уступают кирпичным коллекциям. Их все чаще и чаще э, Используют не только об оформлении экстерьера и фасадов домов, но и также в интерьере вашего дома. Особенно это становится актуальным в интерьерах в стиле лов, в эко-интерьерах и в любых дизайнерских стилях, где стараются максимально приблизиться к природе и передать глубину натуральных фактур. Природные фактуры. Особенно гармонично сочетаются с цветовыми решениями. Все Цветовые решения они максимально приближены к природе. Мы видим и оттенки э, древесные, да, оттенки шоколада. Мы видим оттенки с вами такой охрые, э, либо песочные оттенки. Очень сейчас э, востребованы графитовые и темные цвета. Основное преимущество использования скальных коллекций это э, легкость э, по монтаже. Объясню сейчас почему. А если вы видите, у нас скальные коллекции представлены без шва. То есть мы укладываем с вами скальные коллекции, не делая затирочный шов. Как я уже говорила, сегодня становится особенно популярным использование темных оттенков камня, таких как графитовый, либо насыщенно угольно-черный. Посмотрите, пожалуйста, на наш хит. Это коллекция Crossfell. Ее можно разглядывать и любоваться ей очень долго. Здесь идет имитация горных массивов и игра теней, где подчеркивается фактура каждого камня. Это же коллекция в оттенке такого шоколада, да, в более рыжих оттенках. Здесь у нас с вами играют сразу три оттенка, которые друг друга поддерживают, и мы видим целый ансамбль, который у нас представляется. Коллекции могут быть различные по своему объему и фактуре. Посмотрите, сейчас мы с вами видим коллекцию серии Special Editions. Это облегченный формат каскад, Range. Если мы посмотрим внимательно, то здесь мы видим более плоскую фактуру, но тем не менее она также имеет свой объем. Тоже представлена во всех цветовых сочетаниях и можно подобрать на свой вкус и под свой дизайн проект. А сейчас я хочу вас познакомить с нашей новинкой. Это наша самая последняя коллекция в скальной серии, коллекция Сандерленд. Если вы видите, это уже модерновая коллекция, она более урбанистичная для современных интерьеров. И оттенки в этой коллекции тоже весьма своеобразные, интересны и отличны от э, тех цветовых решений, в которых представлена классическая скала. Скальные коллекции компании White Hills представлены не только широким разнообразием фактуры цветов, но и наличием угловых элементов что сделает ваш проект более законченным и аккуратным. Важно помнить, что монтаж мы с вами начинаем с угловых элементов и идем с вами снизу вверх. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести скальные коллекции White Hills прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.